А кидака паде Эбо представляет. После того, как мы набили животы и утерли пару важных вопросов, Карпаччо предложил двинуться дальше. Мы прыгнули к нему в тачку, и он сделал предложение, от которого я не смог отказаться. Я думаю, пришло время поставить тебя на колеса. Блин, мужик, так у меня же прав нету. Перед тем, как меня закрыть, все конфисковали и аннулировали. Братан, ну ты же видишь, на какой я тачке. Какие могут быть сомнения? Сейчас заедем в ГАИ ко мне на работу и буквально за пять минут все порешаем. Согласен, вопросов не имею. Жизнь, тем временем, стала налаживаться, стремительно, быстро. Наверное, столь же стремительно, как тачка у Карпаччо. Незаметно мы домчали до ГБДД, и Карпаччо отправился к своему очередному приятелю. Короче, смотри, мужик, полковник ГАИ уже заряжен и ожидает тебя в своем кабинете. Только не забудь ему передать вот этот вот белый конверт. И главное, будь аккуратнее, смотри, чтобы этого никто не видел Ну а мне пока надо ненадолго отъехать по своим личным делам В принципе, ничего сложного, передать деньги из рук в руки и получить правишки Справится даже младенец Опа, здорово мужик, а вот и я Ну что, рассказывай, какие дела? Дядь, правишки-то у меня, все четко ну так это же здорово, я тебя поздравляю, думаю пришло время обзавестись новыми колесами. Ну гоу. Мы поехали в сторону моего гаража, где я уже покрылся толстым слоем пыли. Старина, мустанг. Хм, мустанг, говоришь? Ну давай прокатимся, посмотрим на твой мустанг. Хе, короче, мужик, не обижайся. Но твое корыто это просто прошлый век. Да ты чё? Он еще ого-го? А может и иго-го? Не знаю. Меня слишком долго не. Обман. Его пора бы сдавать металлолом. Ничего, как я и говорил, сейчас все порешаем. Быстро скинув на авторынке черного коня, мы с Карпом двинулись в сторону автосалона. Короче смотри у это автосалон моего одного хорошего знакомого, который нам обязательно сделает неплохую скидку. Так что выбирай все что понравится, ни в чем себе не отказывай, а главное выбирай тачку по душе. Дядь, я походу сплю. Выбор конечно огонь. Машин большое множество, но особо долго я не выбирал. В принципе, наглеть тоже не нужно, а вот М3 Гумер самое то в тридцатом кузове. И вид имеет, и характер, особенно в черном цвете. Ну чё, присмотрел что-нибудь? Да, дядь, есть бричка Огонь, М3 Е30. Ну да, неплохой вариант. Стоит, правда, много 600к. Да ладно, в нашем городе это не «Отличный аппарат, мужик, но я думаю, его можно еще немного подшаманить». Карпач закинул монету на счет, и я с радостью расплатился за новенький бумер. Но это было еще не все. Карп предложил малость прокачать тачку в тюнинг ателье поставив побольше катки, сделав вылет, поменяв оптику и закатав свою пулю в круг. Она заметно преобразилась. ля отцаца какая, а!» Когда уже начало темнеть, мы подъехали в какой-то частный сектор. Мужик, ты куда мне привез-то? В общем, дядь, располагайся, это мой загородный домик. Я здесь бываю довольно редко, так что хочу предложить тебе немного пожить здесь, пока как минимум мы не поставим тебя на район. А, неплохая дача. Пожить здесь? Да ты шутишь. Мужик, еще вчера я сидел за решеткой, и у меня не было ничего. Сейчас у меня есть одежда, я не голоден, есть тачка и хата, но нет одного. Чего же? Нет слов, которые могли бы описать мою благодарность тебе. Да не парься мужик, все благодаря твоему видаку. Короче, осваивайся пока на новом месте. Как скажешь, бро. Ну а если ты хотел бы принять участие в подобном видео или тебе просто заходит такой формат, то обязательно напиши об этом в комментариях. Не забывай ставить лайк. И самое главное подписываться на канал. Подписывайся на каналы Bosch Pictures, ведь именно на этом канале выходят все серии данного приключения. Ну а на этом у нас для тебя пока что все. Пока!